«Любовь. Морковь». Однажды наш дракон влюбился, Стал по ночам стихи писать, Пыхтел над рифмами, дымился, Чтоб мысли-образы связать. Баллады, песни, серенады Вдруг кто услышит и споет, Не для почета и награды, Старался он. Наоборот, вдруг златокудрая Гертруда Оценит поэтичный труд, Драконы тоже верят в чудо И тоже одобрение ждут Недолго, правда Вот бывало, мечтательно вздохнул дракон Сто лет назад так кровь закрала Он тоже был тогда влюблен Сходил с ума, не спал ночами По как ее, забыл Еще бы, столько за плечами А раньше дух, отвага, пыл Теперь поэзию улекся. Гертруда, свет моих очей. Дракон удобнее улегся, ключей, ручей, ничей, ночей. Эй, эй, -ге Дракон есть семя. А ну иди на честный бой, вояка-рыцарь, выбрал время, пошел отсюда с глаз долой. Хотя постой одну минуту, сказал дракон, глаза скосил, поведай, рыцарь, про Гертруду. «Жива, здорова, ли? спросил. Поразовел от напряжения. «А ты случайно не поешь?» «Спой, милый, сделай одолжение, Копье потом свое воткнешь». «Гертруда? Вроде бы нормально. Вчера был рыцарский турнир. Сидела тихо и печально Среди подруг своих фуфыр. И я не пою, не вижу смысла. Я рыцарь, конь, копье и меч». «Гертруде?» Пауза повисла. Я обещал себя сберечь. Коня пришпорил и помчался копьем дракону целя в грудь. Долбил, царапался, стучался. Не в этот раз. Когда-нибудь. Дракон прикрыл. Глаза устало. Эх, люди, страсти, драки, кровь. Вас только здесь перебывала. Поэзия, любовь. Marcucci.